Убираю сферу. Вижу врага. Вижу врага на П. Здесь. Спайк uh, uh. на миде. О, он джамба. убит. Один ладно, Найс, nice, лад, Найс, nice. nice, хороший Тупо спектр, ничего не ультрал, мелд. Бля. Если кто-то из вас умрет, я